Так, сделаем обзор микрофона Q9, Так, короткий микрофон Q9, WIGGEC, цвета есть черный, вот это белый, золотой, розовый. Так, значит в комплекте идет äh, провод AUX можно подключить не через Bluetooth а напрямую к телефону то есть здесь вставляем и здесь в телефон напрямую значит имеется зарядка также значит, в микрофоне у нас usb разъем то есть можно вставить флешку так включаем Проверка. Раз, раз, раз, раз два. Раз, два. Так. Значит, что здесь у нас? Регулировки. Музыка. Это Android Apple. Громкость и переключение с микрофона музыки. Можно даже на телефон отвечать. Пауза. Так, подключим. Как это все работает? Просто с другого телефона подключать. Так, сейчас. Так, так включаем настройки. Подключаем Bluetooth. Так, Мигек вот он нашел Q9, подключить. Так, все включился. Так, как а, работает караоке? То есть можно зайти, например, сам, можно скачать приложения различные там, в Play Маркете. А самое простое это зайти на YouTube. Вот я подобрал, например, тут твои глаза. Можно любую песню включить. То есть главное, что при поиске подключаете, добавляете слово караоке и появляется уже песня с караоке. Так. Можно полностью на микрофоне выключить звук. Так, ну также помимо этого золотого. Есть другие цвета, то есть вот есть розовый микрофон, достаточно симпатичный, есть черный микрофон, такой мужской дизайн, самый универсальный, конечно, золотой то есть и для мужчин, и для девушек. Но для девушек, наверное, более красивый, розовый. Это краткое видео по микрофонам Q9. <coughs> Приобрести их можно на сайте у нас на официальном караокецентр.ру также ну, надо понимать, что это копия. То есть это не оригинал MiGEC, это копия, но 99% того, что в России продается, предлагается под маркой Q9, это все вот эти микрофоны. Могут наклейку там Tuxum быть, но это все это как бы копия. В основном это MiGEG Q9 представляют. В следующих видео мы расскажем о других моделях и о других марках в различия и какие лучше. До встречи.